Стою на трамвайной остановке, отгороженной от проезжей части маленьким заборчиком. Недалеко также идет трамвай и девушка. Тут рядом с ней останавливается зажаренная девятка. Опускается стекло из салона. Слышится классическая Девушка. Она ноль эмоций, часто встречающаяся реакция. Из девятки снова Девушка! Она демонстративно надевает на голову капюшон шубки продолжает игнорировать. Третий раз из машины «Девушка!» Ответа нет. Автомобиль проезжает несколько метров вперед. Останавливается рядом с другой девушкой, стоящей совсем недалеко от меня. Парень с водительского места обращается к ней с заветным «Девушка!». Та, видимо, оказавшись более смелой, отвечает предсказуемо «Что?». «Парень!» «Девушка! Вы не подскажете, это перекресток с какой-то улицей?» «Девушка!» «Кароленко.